Бетонный контактом прошел. Хочу показать, в какой момент надо глинцевать, начинать. Штукатурку. Вот. Если вот уже не проваливается палец, вот так чуть-чуть. Вот он чуть-чуть. Вот так нажатием. Вот. Уже можно начинать глинцевать. Вот этот момент. Вот когда нажимаешь. Упускать не надо. Сейчас вот я буду глинцевать. Вот там чуть-чуть вмятина, вот уже пора глинцевать.